Спортивный комплекс в поселке совхоза имени Ленина в Подмосковье отметил первую годовщину со дня открытия. Центр общей площадью 5000 квадратных метров включает в себя аквазону из пяти бассейнов, 9 фитнес-зон в просторных тренажерных залах с высококлассным оборудованием, термальный комплекс и детский клуб. На самом деле это задумывалось как бассейн, но потом в результате получился такой комплекс, физкультурно знательный комплекс, который стал такой... Центром притяжения всех без исключения. На празднике была представлена яркая шоу-программа. Выступали и детские творческие коллективы, которые занимаются в спорткомплексе. праздник, классный концерт, дети выступали чудесно. Больше всего понравилась спортивная гимнастика. Обязательно, наверное, запишу своего ребенка. Прекрасный праздник, отличное настроение. Огромное спасибо за такое э, прекрасное сегодня шоу. Мне очень все понравилось. Ребенок счастлив. Спасибо. Очень хочется поблагодарить Павла Николаевича Грудинина и сотрудников зала совхоза имени Ленина, за такой великолепный комплекс, который э, был передан нам в управление. И на сегодняшний день уже больше семи тысяч человек пользуются услугами нашего фитнес-клуба, э, оздоравливаются, набираются сил, здоровья для доброй, э, красивой жизни». Популярность спорткомплекса у жителей поселка совхоза имени Ленина еще один наглядный пример заботы руководства народного предприятия о благополучии работников. Такой спортивный комплекс, который очень интересен и взрослым, и детям. И мы со своей стороны детей сюда всех работников совхоза бесплатно устроили. Это такое сочетание. Мы территорию социального оптимизма строили. И в этой территории появился такой объект, который привлекает очень много не только наших жителей, но и всех жителей района, Москвы. Будем совместно работать над тем, чтобы людям стало жить веселее и лучше.